день ночи не знаю что у вас там тема сегодняшнего расклада это что он она говорит и рассказывает либо рассказывает либо вообще ничего не говорит о вас другим людям Первое, второе, 3 4 выбирайте любое времечко в комментариях я поговорю в описании под видео я поговорю с теми кому это интересно дорогие мои можете загадывать и мужчину и женщину если что там подпить будет то есть в принципе на 8 на 8 людей можете рассмотреть на 8 людей 8, 8 людей можете посмотреть, что они говорят и говорят ли. Потому что, может быть, ничего тут вообще пусто. В принципе, почему вы вот так не может происходить в жизни? Поэтому, если что, загадывайте, мы переходим. Можете, в принципе, подружать, подружать. почему нет, друзей, подружать, загадывать. Поэтому давайте, если что, ставим на паузу, кушаем твикс, докушиваем и Погнали. Здравствуйте, кто загадал у нас белую светлую свечу? Она не белая, она светлая свечу. Именно светлого. Давайте мужчину, мужчинку. розовую у нас, розовая женщина. О, не белая, белая, а то я, а то я потеряюсь. А то я совсем как Глadi Петрович Хренов потеряюсь. Светлого мужчину. Кто забрал на светлого мужчину? Здравствуйте, что он? Говорит, рассказывает о вас другим людям. Просто коротко. А рассказывает то не всем. Я прям сразу бы это хотелось бы сказать. Не всем. Потому что не всем все надо знать. Возможно, человек сам не доверяет, либо не доверчивый. Вообще. А, поэтому рассказывает и не всем. Делится и не совсем всем. Не, не всем делится со всеми тут человек. Это точно. Рассказывает. Ну да, здесь человек может рассказывать. В принципе. Поэтому только. остальное нет. Рассказывает, что надо знать другим и что не препятствует мнению о вас и его, о, его, о, ваше о других. Вот здесь рассказывает все поровну и то, что надо знать по своему собственному мнению и по своему собственному усмотрению. Вот здесь по своему собственному, дорогие мои. То есть... Если человек стесняется, боится раскрыть связь с вами, он это рассказывать не будет Если человек не стесняется сказать, допустим, а, допустим, у него жена, а он не стесняется сказать и не боится, что кто-то там что-то узнает То может мужчина, кстати, и рассказать То есть вот я прям сразу говорю, что он, этот человек, считает нужным То он и рассказывает то есть я прям вот я прям хотелось бы вот это вам очень сильно до да, да, намеку да, сделать угу. да здесь может человек рассказывать но не все и возможно даже больше не про себя не про свои чувства то есть здесь больше какие-то факты рассказывают какие-то достижения возможно ваши возможно вместе но не все. Далеко не все. По своему усмотрению все знать другим людям не надо. Этот человек больше, кстати, он приверженец, чтобы личная жизнь, личные переживания немножечко не выставлять на показ, а выставлять на показ более то, что рентабельно, более того, что подходит, более того, что нужно и необходимо. Здесь же какой-то прагматический ум, прагматический человек, что-то вот здесь вот попахивает этим всем. Такого особо можно и не сказать по картам, но здесь, здесь Паш Мечей и Король Чаш. Король Чаш это такое, это, это интересное сочетание, что человек предусмотрительно обо всем думает и не все, все, и не все может рассказать. То есть рассказывает то, что может. То, что магиот и то, что под его какими-то предрассудками э, тоже. Ну, здесь я сразу говорю, если не боится рассказать что-то, что-то личное, допустим, кому-то, то соответственно. Так, давайте, а то я что-то за, за, за, за это. Я просто думаю, вывалится ли свечка, свечный воск из этой хрени, либо нет. Делаем ставки, вывалится, нет. Ну ладненько, дорогие мои, вывалится, вывалится. Это все... Нет, Ладненько, дорогие мои, все. А, в принципе, я все и рассказала вам. Нет, нет. Нет, ты не можешь так сделать, ты не можешь поступить так со мной. Не смей, не смей, застынь, тварь, застынь. И, ну ладно, э, давайте дальше. Ну ты и упротив. Так, и надо это еще не, не забыть вырезать. Поэтому вот, короче, как-то так. Все, дорогие мои, я все-все а, а, все ответила. В принципе, да. Но я бы не сказала скрытный. Здесь это, эти, не особо здесь скрывание какое-то есть. Здесь нету семерки меча, здесь есть семерочка чаш. То есть под какими-то своими вещами, человек под каким-то своим углом, и с помощью какого-то слова воспитания, человек может рассказать тот или иной факт, если он не боится, не стесняется, и он считает это как бы невредным. Вот для себя, для карьеры, для жены, семьи, если у кого-то здесь есть жены, семьи и тому подобное. Рассказывает выборочно. То есть я прям сразу говорю, но ну, не все. Не все. Я бы сказала, что-то определенное, что-то связано с вашей жизнью, возможно, ваши какие-то дела, проблемы, трудности. Ну возможно, также какие-то официальные вещи, что может связано с какими-то бумагами, ценные бумаги, какие-то организации, связано также с весельем, возможно, с вашими делами, и что вы, э, чем занимается. То же самое сказать, что чем занимается там тата или иная гражданка моя. Вот здесь вот какие-то больше диалоги может раскрываться под такими вещами. То есть что именно, я просто смотрел, определенное сразу, определенное не все, больше касаемо ваших дел, возможно, ваше время и ваших трудов, допустим, ваших вместе, тоже можно такое сказать. Плюс каких-то юридических вопросов тоже не исключено. Возможно, работа, кто-то там на работу именно занимается, допустим, кто-то там поделился с кем-то. Вот она работает в таком-то таком-то отделе, бизнесе. Мы с ней так-то проводили время, у нас вот такие дела. И все, я вот здесь сказать больше как-то не могу. Все, дорогие не могу поднять ногу. Поэтому погнали далее. Надо вот эту убрать. Надо вот эту вот так вот. Да. О. Все, и свечка тогда не потечет. Поэтому вот. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал на женщину. Что она говорит, рассказывает о вас другим людям, что она говорит, рассказывает о другим людям. Надеюсь, это проверить-то можно. Так, императрица. О! О! Ну, я бы не сказал, что рассказывает, а потом живет. Ну поделиться может, когда накипело, поделиться человеку здесь может, человек особо не скрытный, но вот с накипающими сердцами человек может раскрыться, то есть это, я бы не сказала, что человек может что-то всем рассказать, но возможно даже трагичные какие-то ситуации, возможно какой-то либо трагизм, когда она под какими-то эмоциями, она может поделиться даже, да, либо либо рассказывает, рассказывает, за да, человек рассказывает другим людям, но вот здесь возможно, как-то какую-то историю, возможно, также рассказывает именно о каких-либо ситуациях, определенных также, что было связано с вами, либо вместе. Либо как-то раздельно. То есть здесь человек не молчит. прям сразу могу сказать. Но здесь, возможно, просто ее рассказ, состо... рассказ состоит... Ее сказание состоят из рассказов. Вот здесь я бы сказала вот так больше. То есть здесь не просто так, да, мой там что-то сделал. Нет, здесь, возможно, рассказ о том, что как это произошло, начало, конец, драма, эм, трагедия. Здесь как-то такой вариант развития событий может. Возможно, здесь девушки, женщины. Ну, здесь просто, понимаете, здесь артистизм просто вот как попа и жуй. Поэтому, дорогие мои, я не говорю, что здесь не закрытый человек, ни в коем разе. Нет, нет, нет. Даже если у нас тут десятки, пятерки. Нет, здесь больше как... Возможно, просто когда настроение такое рассказывать также у человека присутствует, но даже если без настроения, я бы все равно сказала, что здесь возможно. дележка любой информации своей, что наболело, что накипело, но я бы могла бы сказать, что эта информация не из разряда одна, одно предложение, а из разряда полноценный рассказ. Записывает только и четыре книги. Поэтому, дорогие мои, рассказывает, да, семьи э, семьи а семья семья а семья а вот семья <связь> рассказывает другим людям охотно о семье своей а с семьей возможно не совсем так охотно делится кто-то <связь> это интересно возможно и семьи э, если касаемо рассказывали ли о своей семье допустим о чем-то не обо всем вот здесь возможно э, возможно э, какие-то предрассудки, либо человека с кем-то из семьи не очень чем-то делится, но здесь может умалчивать что-то, что таится в семейных жизнях этого, допустим, человека, либо даже других. Здесь есть умалчивание, то есть здесь конкретное умалчивание, и именно может это касаться, возможно, о своей семье рассказывать человек не хочет, либо своим домочадцам человек что-то рассказывать не хочет. То есть в обе стороны может, кстати, и работать. То есть кому-то из семьи она не делится, возможно, с кем-то она только делится, но о других, допустим, семьях с этим человеком не разговаривает. То есть вот здесь вот как-то есть здесь граница рассказов и есть здесь граница тайн. Но здесь определенно, здесь выборочно, здесь, не, здесь возможно, кому-то не договаривает что-то. Специально, умышленно, потому что так человек может быть и кто-то из семьи. То есть вот здесь может такой момент, смотря, вы кого загадали. Если вы там, не знаю, женщину с загадали, возможно, она семье не все рассказывает о вас. Либо она не рассказывает что-то из семьи вам. Вот здесь вот, короче, как-то. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал на красный вариант? Красный, красный интересный, крутой вариант. Давайте на красного мужчину. Что он рассказывает, говорит э, другим людям о вас, что он говорит, рассказывает у вас другим людям. М -м -м, другим людям, опаньки, опаньки, штирлиц, вот здесь шпион, шпион чистой воды. Десятка мечей, смерть печи. Шпион, еще тот. Ну, сказать, что все хорошо, нормально, что все дела классно, это да. А все остальное нет. Не расскажу ничего, никому ничего никогда. Зачем оно надо кому-то? Здесь больше каких-то таких правил. А, человек. Возможно, возможно. Но это возможно, но если человек достаточно раннем возрасте, может отмазываться от чего-то. Но если человек может, кстати. Ладненько. Не, -не, -не, -не, -не, не Рассказывают вот что на поверхности, что очевидно, что видно и что ясно. Но что-то глубже. «не-не-не-не», Никогда, никогда, зачем? Не надо, стоп. Хотя много чего знает. Хотя, возможно, даже есть и возможности кому-то рассказать, но человек не-не-не-не-не. Вот я расскажу. Может, кстати, быть ханжой. По такому сочетанию человек может быть ханжа. Говорить одно этого не делать. Поэтому, дорогие мои, мужчина не, не рассказывает, не рассказывает, молчит, всопит, всопилку. А возможно, рассказывает то, что только на поверхности, либо какие-то ожидания свои, либо рассказывает ваши какие-то совместные дела, но при этом, что, что должно быть определенное, что все узнают. Это, да, а так никогда. Никогда, никогда, не не-не-не. Не-не, про, про женщин, не, зачем, зачем, зачем, никогда, все, все, дорогие мои, ничего особо не рассказывать, только что на поверхности, все. Да, но это вот, вот, эта информация больше несет ту роль, что она не сыграет никому на руку то есть она будет просто она будет не информативна это речь но это то же самое что у меня все хорошо все и как-то в подробности человек не заходит дальше не, не не не не заходит то есть это больше информация несет под себя под собой пустоту безинформативность для другого человека. А просто как некая дележка: вот смотри, у меня ничего у меня нету, я, я, я обеден, как, как, как, как мышь, и ничего у меня нет, на самом деле он усадьбы усадьбы все дела. Дела делаются. Поэтому, дорогие мои, вот здесь больше, короче, как таких правил человек, нежели как-то иначе. Но больше, конечно же, не особо большая информативность в своих рассказов, Поэтому, короче, как-то... Так, давайте дальше. Здравствуйте, я выбрал красную женщину. Что она рассказывает о вас другим людям? Что она рассказывает о вас другим людям? Девяточка пентаклей, Десяточка пентаклей, Маг. Человек рассказывает всегда по делу. Ничего, никакой воды. Это раз... Ну по делу это в начале прям. Если рассказывать, то по делу по деньгам, возможно финансы кому-то сливает, <силит> сливает ваши наши финансы, да, вот у нас только-то денег. Это кстати тоже как вариант возможно, но человек также человек рассказывает, но больше конечно же какая-то должна быть всегда быть некая информация в диалоге происходить потому что просто так пуст и из пустого и другим людям человек не будет этот рассказывать человек рассказывает но не всем другим людям нет только возможно кто связан либо финансово э, с этим человеком либо браком либо семьей либо родственниками поэтому не обо всем вот я бы сказала не обо всем говорит этот человек у вас Ну, человек, кстати, может немножко печалиться, либо говорить о печальных вещах, либо как-то, ну, не преувеличивать, а вот больше говорить о ярких событиях в жизни. То есть здесь может, да, делиться, но, но по существу не обо всем и о ярких жизненных ситуациях. Это в первую очередь, э, возможно, также делится о своих, либо о ваших, вот, вот я бы здесь сказала как-то так. И больше рассказывает о человеке человек не просто так, а о чем-то определенном всегда и с определенным кругом лиц. очень с определенным кругом лиц, возможно, не таким большим, как многие тут думают. Поэтому, дорогие мои, вот здесь определенный круг лиц у человека есть, кому он может что-то рассказать. Рассказывает о боли, о слезах, о каких-то грустяшках, о великолепном блаженстве, о каких-то истериях, о каких-то проделках, о каких-то великих делах человек, кстати, может. Если все это связано с вами, то, соответственно, с вами. Но здесь определенная круг лиц у человека присутствует. Не всем. Не всем. Ну, то, что человек выбрал, то, что человек выбрал для себя определенное, и то, что не... дайте подумать что именно об о чем, о, о чем и тому подобное но ну, в принципе это да ну выборочно то есть рассказывать также не все вот здесь вот самое главное что не все человек рассказывает по существу и определенно и определенным лицам вот больше конечно так и что больше я бы сказала даже я не думаю, что человек старается, но это как вариант, что человек не рассказывает что-то из ряда вон. Ну, чтобы вот собеседника не смущать. Вот это я могла бы сказать, немножечко вот здесь подсмотрев. Я просто не знала, как связать, вот я и думала. То, что человек... Ну, смотрите, допустим, женщина разговаривает, допустим, с кем-то, да, и человек не будет рассказывать то, что оппоненту как-то прийтит, Возможно, какие-то аморальные вещи не будет рассказывать. Mm. Не об... Чтобы не обижать особо человека. То есть здесь какие-то официальные нотки все равно есть. Возможно, что-то связано с религией. То есть человек не будет на такие вещи говорить, если оппонент к этому не расположен. То есть вот я бы могла бы немножко вот так сказать. Возможно, здесь... Ну да, короче, дорогие мои, вот, короче, как-то э, так. Ну, что, что не притит, возможно, какой-то чьей-то совести, тут тоже человек не будет говорить, если э, что-то что брать на чью-то совесть, ни в коем разе. Поэтому здесь, хотя и написано, у нас башня и э, солнце, ну. Но... Да, давайте погнали дальше. Я, в принципе, все сказала. А то я уже углубляюсь, я в принципе, все и сказала. Выборочно, выборочно, выборочно, да. Выборочно, выборочно. Да, все, ладненько. Давайте дальше. Здравствуйте, кто нас загадал на зеленый вариант зеленого мужчины? Ну, мужчинку. Мужчинку. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Мужчинку. Зеленого, Что он говорит, рассказывает о вас другим? Вот здесь я посижу. Что он говорит, рассказывает о других. Девятка мечей. Король мечей. Королева мечей. Ну, спинтак. Ну, понятно, что только своим, да? Своим, и не более. Вот я вот и посижу. Подождите, дайте подумать. Как и первый вариант, очень сильно похож. говорить мужчина о вашей должности о том чем занимается ничего не стесняться потому что человек не особо от мнений других людей зависит говорить также о том что о своих мыслях по поводу вас тоже человек о своих каких-то сомнениях тоже может может так и в отношениях с вами ну, больше, короче, как так, что у нас здесь по солнцу? По... <смех> ну, здесь, ну, тут именно я посидел. Что он говорит? <смех> Дайте я еще второй рядок выведу, вот, чтобы проверить точность, точность, точность да здесь также определенное не всем не всем лицам выборочно рассказывает что-то но что очень-очень сильно существенно то есть человек говорит то что его тревожит человек может рассказать о том, что его тревожит, возможно, с вами, возможно, по поводу ваших дел, либо решений, детей, не детей. Здесь... Да, здесь есть некая закрытость, но также есть здесь у человека проверенный круг лиц, которому он может что-то доверить. Но он говорит о чем-то ярком, возможно с яркими эмоциями, либо о чем-то определенном. Но то, что должно быть и совершиться, он не говорит в пустоту, он говорит определенные вещи и рассказывает о том, чего может будет или не будет. То есть вот здесь, ну будет больше. Вот здесь больше как-то Человек, возможно, заглядывает, не то, что заглядывает в будущее и говорит, что, что он увидел. Нет, здесь человек больше говорит о том, что произойдет, нежели как-то о каких-то вещах. Произойдет и может произойти, и, определен... и что-то определенное постоянно говорит здесь. Но это определенно связано с его эмоциями, с его страхами и с его какими-то, возможно, даже предрассудками. Тоже может, кстати, проигрываться. Не всем, определенным кругу лиц. Но именно что-то, что должно произойти, как будто. То, что Тару гоняет, да? гоняет по Тару тоже. <гоняет> Ой, ладненько, дорогие мои. Но здесь, здесь я не думаю, что человек о каком-то прошлом. Нет, здесь человек как бы рассказывает о том, что между вами возможно будет, либо как-то произойдет, либо о своих планах, либо о ваших планах, если у вас какие-то планы, и причем это существенные планы. То есть он никогда не говорит просто так. Определенный круг лиц, не всем, это мы, мы все выяснили. Здесь должно доверие проверенное временем быть, чтобы все вот как-то человеку сказать. Поэтому больше я склоняюсь к такому моменту. Человек говорит, вот, вот как на будущее что-то. Да, здесь больше как-то... Но что и должно произойти? И какие-то вещи, которые очень сильно существенные. Просто была боль, не здесь не будет. Вот Здесь особое скрытие такого нету. Ну, просто вот человек как-то для себя решил, что есть определенный круг лиц, кому можно что-то говорить, а кому нельзя. Поэтому, вот, дорогие мои, вот не... Да, ваш о делах, о делах, которые делаются, о своих мыслях, решениях, да, но о делах, которые делаются. Возможно, о справлении. Ну, как вы там справились с какой-то ситуацией, он рассказал кому-то. То есть здесь тоже может, в принципе, проигрываться. То есть здесь о фактах. Не о том, что, не, как же сказать-то, было. Нет, о том, что как будто будет, а то, что должно было, будет случиться. А он определенно пусклится. Больше как заглядывание в будущее здесь очень сильно прослеживается. То есть вот человек уверен, уверен что что-то произойдет, и он может об этом сказать. Но он не балабол. То есть как можно быть уверенным в будущем? А, ну, здесь есть у мужчины предпосылки, что может произойти. То есть не из пустого места. У нас там туз, пентакли, поэтому я и говорю. Человек опирается на что-то что просто при себе-то имеется, а, а называемая мозг. А поэтому, дорогие мои, поэтому, короче, как-то так. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал у нас на женщину. Давайте посмотрим, что она рассказывает о вас другим людям. Да здесь и даже ходить не надо далеко. Что она вас рассказывает? всякое как будто что придет в голову на данный момент и что происходит в жизни, вот здесь больше всякого. Всякого рассказывает, что именно, всякое, всякое, что случается с ней, что вот это то же самое как вот э, рассказывает то, что пришло в голову. Вот раска... ага, О, прикинь, короче, было вот это, это, это. Вот, вот это вот, я бы сказала, такая позиция. Что приходит в голову, то и рассказывает. Но а здесь. Все, не все вот это большой вопрос <laughs> я, тоже, <laughs> я тоже большой вопрос к этому не не все не все не все мы увидели что не все не не не не в, в невыгодном свете этот человек не особо любит выставлять кого-то и жаловаться тоже не любит но все что он вбредет в голову умалчивая что-то неприятное, вот здесь все расскажут, но приятное замолчит, не расскажет, умол... а зачем, а за что, чтобы потом палками бросались, либо показывали, поэтому не-не-не, то, что неприятно, то, что знать не надо, не -не. то, что неприятно больше, конечно же, либо смущает человека, либо человек боится, этот человек не будет особо рассказывать показывать это как-то выставлять у человека может какие-то быть предрассудки либо какие-то страдания причем я думаю здесь связано с кем-то поэтому не не не не не ну что взбредет скажет возможно как по ситуации в зависимости от того какая ситуация не не даже в зависимости от того какая ситуация человек не скажет Поэтому, дорогие мои, здесь также чувствуются элементы укрытия какой-либо информации, но, возможно, которая выводила кого-то либо на эмоции, либо, возможно, как связано с какой-то дуростью, тоже человек не будет это говорить, то есть какие-то дурацкие, по его, по его мнению, вещи. Возможно, под собой ничего не подразумевает. То есть человек будет рассказывать, да, он говорит, да, о вас другим, но при этом просто по делу. И то, что придет в голову, да, и то, что будет именно под стать ситуацией. То есть какая ситуация, вот ситуация, не знаю Вот он прошел, там две подружки прошли мимо Одна подружка хотела, допустим, замутить с мужчиной У нее не получилось, она приходит, вот этой подружке рассказывает А она говорит, а у меня была такая же ситуация, вот я там это, что-то это сделала Вот, поэтому здесь тоже может такое, кстати, происходить По ситуации, Но ну, какое-то, то, что знать не надо, не расскажет ну не надо. Даже подумал пистолета, даже если ситуация позволяет рассказать, то нет, нет. Но придет, что в голову, то расскажет. О, интересно. Давайте далее. Здравствуйте, кто выбрал у нас? О, вариант. Давайте, давайте, давайте, давайте без. Давайте. Что она? Он, что он говорит о вас другим людям? Что он говорит людям у вас другим? Скажите, что он говорит? Ух, ух, ух, ух, пух, пух, пух. Ух, пух. Что он говорит о вас другим людям? Ну давайте, если вы, короче, плохо сделали человеку, сказать «человек может». Вот что-то точно. Вот здесь поделиться может своими также переживаниями, моментами. Человек может. Как же сказать-то это? Больше что он о вас говорит... Если вы что-то делали человеку больно, либо как-то обидно, то человек может, кстати, это как все-таки сказать, вывалить, поделиться, наплакаться кому-то, все дела. Поэтому я прям сразу говорю, это раз, что именно, что он, что он говорит... Возможно, о ваших переживаниях, либо об истериках, либо о ссорах. Я поссорился со своей, и для него это нормально. То есть для кого-то это не нормально, для кого-то нормально. Вот я прям сразу говорю. Но здесь больше уклон немножечко в негатив. То есть что-то негативное может также рассказывать. Вот Выставлять в невыгодном свете, но у кого как именно с головой и совестью, дорогие мои. Здесь уже по человеку надо судить, но здесь именно позиция о том, что здесь человек может говорить очень сильно негативно, если вы ему сделали так. Да. О своих обитах, о том, что она меня там это, это то-то, то-то, но это даже вот, это нормально для человека. Возможно, кому-то здесь, кому-то что-то плачется человек, мужчина у нас интересный, не сдерживает своих порывов, и для него вот это, вот это для человека говорить нормально. Я прям сразу говорю, по умеренности. То есть вываливать вот все то, что накопилось. <с> для него это нормально. Как вы можете, допустим, это проверить, я думаю, что он что-нибудь вам вывалит. Вот. Вот. Поэтому ну, здесь больше такая информация, нежели что-то еще. Кому не лень, кому не лень. Ну, здесь особо нету страхов, кому сказать. Здесь вот как-то как без разницы. Тут человек не особо, я бы сказала, думает о том, кому говорить что-то. А. Человек, кстати, здесь некоторые люди могут позлить кого-то специально, если рассказав это. Дорогие мои, если что, если что, это может, в принципе, касаемо быть оппонентов. Ну да, здесь могут как-то специально что-ли сказать, то есть... Я... Давайте-ка еще подумаю. Говорить всем и даже на кого... Многим. И даже на того, кого ему плевать. Но здесь почему-то именно кого-то плевать. Вот на кому-кому-то кто-то здесь очень сильно... <связывая> дайте, дайте я как подумаю. Для веселья. Вот для веселья можете что-то рассказать. Просто так. С языка сняло. По пьяни, кстати, тут тоже можно очень сильно рассказать. Всякие головники и тому подобное. Но вот здесь, возможно, у кого-то даже наркотическое, если что. Вот так, подсмотрела не у всех, не переживайте. Поэтому, дорогие мои, здесь драма, здесь, возможно, некоторые страдания, вот она меня, вот она меня, она меня вот так делает, и все погнал, погнал и пошло. Поэтому, если мужчина загадал на самого себя, я чувствую, что сразу отписка, а не да, ну, вот здесь, короче, больше, что он говорит людям, если вы плохо сказали, то плохо сделают, то и вот это и скажут. Если вы в хороших отношениях, то здесь скорее может человек просто как-то плакаться, либо говорить больше какой-то негативчик, либо какие-то ваши какие-то предостережения, либо вот она страдает, или вот она что-то нервничает, а я не нервничаю, все нормально. Но здесь вот как-то как больше в негативе Все, вот, и ему как-то вот здесь как-то плевать, что ли, кому рассказывать. Вот здесь вот у тебя вот есть какое-то наплевательство, возможно, просто это как вываливается, да. Нет, из человека это не особо вываливается, но, возможно, просто накипает как-то надо это все высказать. Что... Да, здесь больше такого понятия человек, поэтому а, пойти дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас за... светлую женщину? То есть не светлую женщину, а темную-темную свечу и женскую позицию. Что она говорит о вас другим людям? Что она говорит о вас другим людям? Тройка, чаш, девятка, десятка, хилимся, живем. Что она говорит? Ну, здесь человек говорит, что все хорошо, старается даже сделать хорошую мину при плохой игре. Я не думаю, что... Она говорит, что все хорошо. Она говорит, возможно, о каких-то своих полях, либо каких-то своих вещах, либо о своем каком-то, каких-то... О своих личных я бы больше бы здесь сказала. Как же это слово сказать? недовериях, возможно, кому-то. Вот здесь я бы сказала как-то так. Возможно, она кому-то не доверяет, и а об этом может, кстати, сказать. Ну, а так, в принципе, человек говорит, что все хорошо и все нормально. Возможно, немножечко рассказывает о каких-то болях своих. Но здесь, чтобы там о вас... А вас и кто вы, и это прям даже без разницы, я бы сказал, в каких вы даже отношениях, то есть в принципе. Возможно, у кого-то, если как-то проиграется, то о каких-то проблемах именно семейных. Ну, допустим, если вы с подружанькой общаетесь, если вы рассказали о своих семейных, не варяется, человек может об этом сказать, кстати, другим. Но я не думаю, что тоже всем. Ну и большинство, конечно, здесь говорит, что все хорошо, но возможно вот у нее там либо у них есть какие-то проблемы. Но это я не вижу, чтобы какое было какое-то некое размусоливание этого всего. Поэтому вот. Да, человеку особо как бы что-то скрывать особо нечего. Возможно, просто доверять всем и тому подобное. Ну кто умеет держать тайны хранить секреты, она может сказать. Вот тем людям все рассказать может, тем, кто умеет держать тайны и держать язык за зубами, и, возможно, из прошлого, либо из детства, либо связано с семьей, из дома. Ну я бы, возможно, здесь рассказывает, кстати, какие-то истории. Тоже, если у вас связана кстати, с этой женщиной история, то есть какая-то, она может ее сказать. Даже с какими-то негативками, но больше, конечно, это вперело, пере, переплывает все в, в более позитив. То есть позитивно более все обо всем говорить. Но есть какие-то вещи, которые она, в принципе, негативки может сказать о вас. Поэтому, в принципе, ничего такого тут я особо не вижу. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам. Вот она какая нехорошая. Все-таки она пошла, у нас. О, пошла по полю. Поэтому, дорогие мои... Желаю... Спас... А, желаю, желаю уже. Спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. А я буду бороться со свечой и воском дальше. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вон уже свеча свой лайк мне поставила, что разлилась поэтому полностью. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.